Банде Гуру Падот Дандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитам Нандо Саходитам Шри Нандо Нандо Нанг Банде Радхика Чарно Даям Гопийано Самаяуктам Бинда Ванаману Харам Ванча Калпаторушш кипасинд бхевш. Патита Ананг Паву не Бхаяшна Бе Бью Наму Нама Мукан Каротивача Ананг Пангунг Лангхетигирим. Яткипатаманг Банди Парманандо Мадо. Бриндахиту Сидепуи Пиауи Кешвасхачо. Снабхакти паде деви саттвабаттвоеи намоу нама Нарайя на намаскрито норанчаива нараттамам Девиңсвара сватиң вясам таттву жайо мудирет Саңкертане кишна катопадеши Гаурия патроша пракаса неча Садануракта гуру бхакти-yукта Бхакти Прамодакша Джакудварана, Дейям Садапари Бабагна Мавишта Духам, Дейтас Падам Сиба Виренчанутам Бисфури жито, кем пикою душадарш, Пурнану рагуро сасагуро сарумурти, Шарадиками када кипам коруси. Шри Кришна Чайтанна Шия Дайта Галада Разива Садихи Каура Бхакта Винда লমবিৃত भજ পানকা बত КИШНА, КИШНА, ХРЕ, ХРЕ, ХРЕ, РАМ, ХРЕ, РАМ, РАМ, РАМ, ХРЕ, ХРЕ НАМАМИ ГАНГЕ ТАБ ПАД ПАНКАЯМ, СУРА СУРАИР БАНДИТО ДИБВАРУПАМ Бхуктинька муктинька тадаси синитам, Бхавану рупе на садан наранам Гаңға тарангарамания жата калапам Гаури-нирантарабибуши табам вагам нарайя но Барана-сипурапати-бхажа-биша-наатхам Ваги-са-час-час-вадане Лакшмир-час-ча-ча-бакшаши Ясья-стид-е-самбид-твам-ни-шинг-а-вахам-бхажи Харе Кршна, Харе Кршна Кршна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Табадхаям дабиде хусуит нимитам. Табадхаям तावद ममो इति अशुद्ध अवग्रहार्थिमूलम् जावन नेत अवग्रह जावन नौते अंग्री मभयम् प्रब्रिन्नितलोकः तावद भयम् दबिनदीहो स्वहित निमित्तम् तावद् स्प्रिहा परिभाव विपुलस्तलोभः तावद ममो इति अशुद्ध अवग्रहार्थिमूलम् जावन नौते अंग्री मभयम् प्रब्रिन्नितलोकः गौर्यगोष्ठीपति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 Гаудиагусипатиси сила Бхакти Сиданта Сарасвати Госами Такор Папападжа Гадгуру сказал, что до тех пор, пока у нас нет полностопроцентного самопредания. Лотосным сапам Бхагавана, то никто такой человек не может говорить об абсолютной истине. Это невозможно. Какой-то страх будет мешать ему говорить об абсолютной истине. И суть в том, если нету в нашем сердце даже запаха желания лапхи и Пуджи и Пратишти, только и только тогда мы можем говорить об этой абсолютной истине. Если... У нас есть такое стремление к лапхе-пуджи и пратисти. Если наша жизнь полностью посвящена Боговану, то мы можем тогда говорить об этой абсолютной истине, иначе невозможно какой-то страх будет нас преследовать. Можно вспомнить тот же вопрос. Парикхит Махарадж, Махарадж задал с вами. Парам -гурум, пуршо -сейха а парам -гурум, пуршо -сейха человек смертен в любой момент мы можем уйти с этого материального мира нет никакой гарантии что мы будем жить вечно может пятилетний ребенок умереть 15 или 15-летний 50 или 50-летний человек нет от возраста это не, не зависит не все доживают до старости и вот когда это действительно так когда когда мы так не, не уверены, что мы будем... А, то есть люди, в общем, привязываются к этому материальному миру, заводят какие-то материальные вещи из-за того, что не помнят, что жизнь не вечна. Если мы помним, что жизнь наша не вечна, мы тут временно, то зачем... С привязываться к различным вещам этого мира. Багванси Кришна говорит, и во время, во время смерти с какой идеей, с каким чувством мы оставим тело, мы родимся. Мы родимся в том состоянии, о котором мы думаем. То, какие чувства, какие мысли будут ну, у нас в момент оставления тела, там мы и родимся в следующей жизни, если мы думаем о своих собаках, кошках и прочих питомцах, то вынужден будем стать родиться в их теле. И Поэтому мы должны быть очень осторожны. Паричедмахарашча спрашивает, что говорит, что человек смертен, пожалуйста, дай мне наставление, какова наилучшая садана, какова наилучшая садана, и что же делать, чтобы обрести наивысшее благо? И вот мы должны так двигаться к нашей высшей цели любой ценой. И ответ данишукадевинга с вами таков. Мичшатам кутобхим, asking question giving answer. Парик Чудмахарад задает вопросы. А Шокадава отвечает на них, тот, кто хочет стать бесстрашным. в тот, кто... И вот в тот, кто, стоя лицом перед смертью, не испытывает страха. Он с радостью оставляет свое тело с улыбкой на лице. И вот он Вашнав, тот, кто не испытывает никакого страха перед смертью. И для него. И, из и вот из Вашнавов, наоборот, можно видеть, что многие э, плачут. Но Вашнавы не боятся смерти. Акутом значит полностью бесстрашен. Mm. Можно вспомнить случай э, с Джадамбарате. Когда? Вот mm. ну, кто-то кто хотел ему отрубить голову. Но все же. Джада Бахарат, был спокоен. Он был полностью спокоен. И это возможно только тогда, когда мы полностью предались лотосным стопам Господа, да. когда мы уверены, что Бхагаван, он позаботится о нас. Он поможет нам. Прохлад Махарадж, он тоже полностью спокоен. Хирани Кашипу пытался его всячески убить, кидал кипящее масло, в огонь с высокой горы, в океан, в... замуровали его в пещеру, но все же мы не можем найти, что Прохлад Махарадж он беспокоился, он, он был полностью спокоен. Он знал, что Кто все происходит по воле Бхагавана. Кто такой хера Кашипу Кто и прочие демоны? И вот абсолютная истина — это не что-то дешевое. Абсолютная истина — это не что-то дешевое, чтобы наша власть наше образование или еще что-то материальное могло бы убить абсолютную истину. Абсолютная истина, она за пределами всего этого, никто, обладая какой-то властью, деньгами или ненавистью, или еще чем-то, может как-то уничтожить абсолютную истину. Это невозможно. Они не знают, что это такое. Камса хотел уничтожить эту Абсолютную Истину. Хир... Якса, Он тоже хотел уничтожить эту Абсолютную Истину. По какой причине? По причине своей глупости. Они не знают, что Абсолютную Истину невозможно убить будь она в форме Харикадхи в форме прекрасных советов. Нет, если они пытаются как-то навредить тому, кто говорит эту абсолютно истину, то Бхагаван постоит за своих преданных, и последствия их несомненно настигнут. И вот здесь говорится, что единственное прибежище ⁇ это Харинам Харинасанкиртан, наша Гуру И я имею в виду тех, кто следует Шилипархупаде полностью, не говоря о других. Хач -хач. Горпаха, те, кто находится в приемственности Шилы Прабхупады, вчера я говорил о том, кто, кого можно назвать подлинным представителем Гауди Матха. И таким образом, может кто-то из наших гурваргов, очень образованный, кто-то из них не столь образован. Кто-то вообще не образован, как-то Арани Махарадж. Сила Прабхупад послал его на проповедь, но он был внешне не образован, но что? Смотрите на вечер Сила Прахупада, почему он послал Арани Махараджу проповедовать. И хотя он знал, что он совсем не образован, даже не грамотен внешне. Но в этом великолепии его очарятвы, и в этом великолепии его очарования его характера, он не думает, как мы с вами. В соответствии с возрастом, иногда мы можем видеть, что какие-то ученики были физически старше Шилы Прабхупада, как Шилы Бхактивик Бхарати Макрад. Он был сильно старше. Старее, точнее. Но это не столь важно. Гуру есть и гуру. Возраст тут не важен. И те, кто полностью посвятили себя лотосным стопам, Шилы Прабхупады мы можем видеть. Процедуру их проповеди, как Шила, Бхактикуму, Шанта, Госуай, Махарадж, мой возлюбленный духовный учитель Шикшакура, все наши гурварга, Шила, Кеша, Госуай, Махарадж, Шидарда, Госуай, Махарадж, они не идут ни на какие компромиссы. с какими-то сухаджимиями, но все же они проповедуют очень широко и надежно. И сегодня Тирабав день ухода этого великого преданного возлюбленного ученика Шилы Бхакти-Сиданты Сарасвати-Кусам Итакура На самом деле он был из Миднапуа, из пащи Миднапуа, это около Калькута, километров сколько, около сотни. Его отец Вайкунха Бабу был землевладельцем. И вот у них были три баата, Младший был Радхараман. Почему Радхараман? Потому что их домашние божества имели такое имя. И вот в соответствии с этим имя этих... И, и вот его первого сына назвали в честь этого Радхарамана. И вот Вайкунха баба был очень широкомыслящий, его сердце было широко. И он очень часто звал различных садов к себе в дом, приглашал их и организовал какие-то праздники, фестивали Харикатху. И когда первый раз он встретился с Гауди как, как это произошло, и вот Шила Бхакти Харидоя Бхагаваса Махарадж и Шила Бхактипрамад Пурига Девгасвая Махарадж они Пранавананда Брамачари его звали они, отправились в их дом в процессе своей проповеди и Вайкундха Бабу пригласил его. И и вот там Харикатха происходило, киртаны, какое-то время, это была его ну, обычная практика, он от всех саду приглашал, они около недели жили в его доме, говорили Харикатху, и в то время особенно Сила Паранаванана Бармачари увидел, что этот мальчик, ему было около 80 лет, он был очень заинтересован в том, чтобы слушать Харикатху и совершать киртан. И большинство времени он находился в алтарне, сидел там совершал кирта. И вот однажды Шила Пранаванада Прамачари посоветовал в Вайкундхе Бабу. Сказал, что у тебя такой замечательный сын. «Можешь ли ты дать нам своего сына, чтобы мы его отвезли в Гладимат?» Чтобы он находился в Гладимат и учился там, тот сказал, «Хорошо, почему нет?» Спросить его. Если он готов с вами ехать, я не возражаю. Я знаю, жизнь, она не вечна. И это очень хорошо, если он будет и жить, жить учиться в Гуде Матхи, и вот он согласился. И Бон Махараджи, Бхакти Памут Пуридов Кустамахараджи Пранавананда, они взяли этого... Ад Романа и поехали в, в Калькутта на улицу Ультаданга, там встретились с Шилой Прохупадой. В то время Гавдиматх еще не был построен. И вот там в арендованном доме они жили. Там был Гавдиматх. Прабхупат был очень рад видеть его. Вот его зачислили в школу поблизости. Он учился там. И вот когда его образование закончилось, тогда <реклама> вайкундхабабу пришел еще в прохупас спросил вы хотите тут находиться и продолжить ваше что хотите здесь продолжить у нас жители куда-то уехать вайкундхабабабу приехал и сказал, что если ты захочешь получить высшее образование, я хочу, я помогу тебе. И Викунха Прабху говорил с Силой Прабхупадой, и... И... и потом, в общем, пошел Еще он пошел учиться на, с... на кого-то по санскриту, но Шила Прабхупад говорил ему вот такую пословицу на Бенгале, что все материальное образование это не что, это все проявление майя. И там ну, можно считать препятствием на пути Твоего Божьего. В этом невечном материальном мире ну, то есть люди, которые слишком привязаны к материальным знаниям, они подобно слам который носят тяжелую ношу на своей спине и вот Такие юристы, адвокаты и прочее. Ну, в общем, люди, которые слишком много учатся, то это материальное все знания часто мешает жить и делает их буквально ослом. И поэтому Бхактюна такого пишет Ага, что слишком много материального знания может сделать человека слом подобным ослом во время того, как вот, когда вот он уезжал из дома, мать его посадила на колени, поцеловала лоб и сказала: "О мой сын". Ты уходишь, чтобы исполнить такое необычное желание. И будь осторожен и исполни. Достигни всего, чего ты хотел достичь. И вот после того, как Вайкон Хабабу и его жена при Приехали потом в Годиамаду, и мать, спросил, хотят ли они забрать мальчика назад домой. Отец и мать сказали, нет, мы уже от... отдали его на служение вам. И мы не хотим забирать его назад. И Шила Прокупат разрешил. И... и потом послали его учиться дальше, санскрит изучать. И вот в итоге, день за днем, он начинал совершать много служений с каждым днем все больше и больше. И вот, когда... Он подрос, он увидел, что много служения, которое он может делать, и... ну В общем, он учился и еще какое-то служение делал в процессе. сезон дождей, начался еще недостаток бумаги. У них был. И Пранавананда сказал, что я Пахупаде, чтобы бумага кончилась, что мы будем печатать, на чем будем печатать. Тут начали думать, кого бы послать в Бхагават Пресс, Кришна Нагар, чтобы бумаги нам прислали. И вот они договорились отправить Ардарамана. И тем временем я забыл сказать, вам, он харинам получил. Когда он пришел в Гаудимат, он получил харинам от Шила Прохопады, не дикшу, дикшу. Через какое-то время потом, через несколько лет. И вот он повторил харинам. И после этого в матке Бхагбазара, Бхагбазармисхи его дикшу Но через несколько лет он дикшу Баха получил в Бхагба за гауди Но в то время это был единый, единый гауди до раздела еще. И вот по указанию начала он отправился, чтобы привести бумагу с Кришна Бхагават-Пресса. И вот он сел на велосипед и поехал. затопило, так или иначе вот надо было преодолеть все эти препятствия. И вдруг он увидел, что этот эти коробка с бумагой, она, она проходила снизу. Вот он думает, чем это ее подвязать, завязать. Он по дороги был там, особо в веревке не вот он взял свою доти и И, утория. и вот утарью он надел в качестве на набедренной повязки. А с помощью этого доти завязал, привязал эту коробку к велосипеду и так доехал до Матха, Сила Павхупад был очень доволен в виде его Такое вдохновение служить. Он был очень доволен им. и таким был за время от времени, различные проблемы возникали и он решал их. И вот сейчас день за днем Сила Павхупад он организовал выставку, симпозию. В различных местах в программах харикатхи. что же делать? Чила Прабхупад спросил Радарамана Прабу. Спросил, хочет ли он поехать вот на выставку, чтобы помогать там, да, сказал, почему нет И вот Силы Прабхупад научил его. И отправил. Вот он был в Даке, в Калькутте, в Майпуре, во всех этих выставках участвовал, он объяснял людям, что там показывается, что не все понимали. И вот таким образом, в общем, свой санскрит он так и не выучил, как следует, поскольку Санскрит такой язык, что учат всю жизнь. Ну, я для долго. Сколько там? 12 лет минимум. И даже Махапрабху говорит... Читание Бхагава там, я думаю, можно найти... Что, там говорится, что санскритская грамматика очень запутанная И вот когда Шила Прабхупад захотел отправить его в Даку, он хотел обсудить это с бхакти Вивек Бхарати Махрадзе, что случится. Ну и то, что я в Дагу хочу поехать, и санскрит надо учить, и вот я хочу узнать ваше наставление. И наставление Шила Прабхупада. Шила Прабхупада сказал смотри, мой сын, если ты хочешь обрести милость и узнать все это от Вагьяна, если... говорит, если мы... Если мы если мы Хотим возвыситься до Кришна Бхаджаны, как санскрит, бенгали, хинди и прочее. С Чулапаху подговорить, если мы хотим достичь каких-то... В общем, он сказал, что никто в этом мире еще не достиг Бхагавана с помощью санскрита или санскритской грамматики. То есть этого, с помощью этого Бхагавана никак не достичь. И вот сказал, что если мы будем уделять время, получая каким-то ну, каким-то каким каким материальным вещам, то для Баджина времени останется меньше. Но с помощью Гусева, Бхагавадсева я хочу. совершая служение, можно подлинно Ваишнавом, и Садгуру, и Бхагавану можно достичь Бхагавататтва И вот он сказал, о Пабхупад, все, что вы сказали, это правильно. Я готов. У меня нет никакого неудовлетворения. Я могу идти. И... И... Я могу... Я готов. И вот с Матхин Чардж написал письмо Шили Прохопаде, что нет никого, кто бы пел киртан, пожалуйста, отправьте каких-то предных в это более практично. И Шила Прохопад позвал Радхармана в хочешь ли ты поехать в Даку? Да. Один ты поедешь? Да, я могу один поехать. Хотя он был еще в, в таком малом возрасте. Но все равно сказал, что можно один поехать. И вот в начале всего там надо было переплыть два раза за реку. В то время можно было так, на лодке доплыть. Потом на автобус пересесть таким образом. Ну, так, одна страна была, поэтому проще было. И вот он купил, пришел заранее, купил билет, сел в окна где-то. И потом народ начал приходить. И вот люди начали возмущаться, что ты тут мальчик, что ты тут сидишь перед окном? Зачем тебе кислород вообще? старикам надо, поэтому давай вставай а, <си> сюда. и валяйся. И... и вот еще кто-то пришел, начал говорить, что, что зачем этого ребенка в матка дали, еще больше детей делать некуда, могли по образованию дать ему и прочее, вообще начали его поносить всячески. Говорят, что родители сейчас бестолковые, вместо того, что школу детей отдавать, Какие-то храмы дают, эти сады ходят, ничего не делают. И вот, и... В общем, начали всякую ха... ерунду говорить, и вот Адарман В общем, пришлось ему уйти куда-то. А через полчаса начался шторм, ветер. циклон. И капитан этой лодки сказал, что сейчас нам положение плачевное, поэтому прошу, давайте молитесь. Других вариантов у нас нет, ситуация вне нашего контроля. Можем Не факт, что мы доплывем, поэтому может, можем утонуть в процессе, поэтому давайте молиться. Все начали переживать, что вот один старый человек, одна дочь замуж приходит, жена, жена, жена, подарки, и жена, везу, если жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, что, не слышал, надо Бхагаване думать а не своей дочери. Этот человек сказал, но Бхагаван нас не услышит, Мы никогда ни Баджана не совершали ничего хорошего в своей жизни. Вот тут, вот этот мальчик из Матха. Давайте его попросим. Ну хотя они поносили его 10 минут назад еще. А когда какая-то опасность появилась, то все начали его просить, чтобы он за них, Бхагавану, помолился. И вот, вот нашли где-то и начали прошивать, помолиться за них. Вот он сказал, моя молитва не достигнет Бхагавана, я не саду. Тебе говорят, нет, нет, ты саду, так что давай. Тот сказал, нет, вот я говорю, Гуру Махарад, что проху может спасти нас. Можно повторять махаманту со мной. И вот все мусульмане, христиане и прочие начали повторять Хари-Кишну за ним. Там мусульмане в основном были. Но пришлось им хари повторять. И вот через полчаса небеса эти тучи расселись, и лодка доплыла до места. Назначение. И вот я хочу сказать об особой теме, как, насколько велико его сердце. И после того, как Сила Прахупада ушел. И вот после того, как Шила Прахупада оставил свое трансцендентное тело, и там ситуация была неблагоприятна в Мадхи, и поэтому он был. Он написал письмо своему отцу «Отец, вот так и так, что же делать, я не знаю, и поэтому, если разрешить, я вернусь домой». Отец ответил на «Хорошо, приезжай». И тем временем Махагри в Мачаре. Бахти дает и какие-то преданные. Они отправились в Миднапур. И сказали, кончи, Бабу, у тебя разве нет веры в Шилу Павлопаду, почему, почему? И зачем позвал своего сына назад домой? Я его не звал, он сам попросился, просто разрешил. Сказал, хорошо, если хочешь, приезжай. Если бы я отказал, он чувствовал бы себя беспомощным. И если вы хотите его забрать назад мат, берите Хагри, Бамачарь и наш Громхарадж, они напомнили, ему, что ты посвятил свою жизнь лотосным стопам, Сиду Ты получил посвящение от него, него и ушел из дома. Как это возможно, что ты вернулся назад домой? Тот сказал, что там такая ситуация матч вы лучше уйти. И день сказали, хорошо, поехали с нами. И вот он так я дом, домой, так и не вернулся. И через какое-то время они решили основать общий мад с силой Джаджа Гусая Махараджа. Бхакти Дайта Маду Гуса Махараджа, Бхакти Кумад Шанта Махараджа. И вот они вместе хотели основать какой-то матх. И вот, в общем-то, получился этот Миндапур, Асхиманан Даговди в Миднапуре. Там есть, в общем, и... и область Миндапурская. Ну, в общем, это столица Минднапурской области. И вот там два матха. Один <соспорядок> в самом Минднапуре, другой где-то, ну, с другой стороны, в общем, города. И его, тем временем, <соспорядок> Бхактидай Мадху Гусей Махам, попросил «Оши ладжа джаргуса махараджа, почему бы тебе не дать саньясу радарамане? радарамана?» И в то время Гюбхамачарь еще не был в саньясе, но он сказал, почему бы ему не дать своему брату Боге почему бы не дать ему саньесу. Вот он получил саньясу в, воз... в молодом возрасте. Он пел прекрасные киртаны. И вот, он совершал, вот он совершал киртаны, проповедовал этим тем временем. Он решил построить храм в Миднапуре. в, Кеш, в Кешаре. Там сейчас его в в Кешаре. Кешаре — это очень важное место, поскольку это... В общем, границы Миднапура, Миднапура и Бакура. Бакура очень важное место в том смысле, там Шхаманада Прабу, Раси Прабу. Они активно проповедовали там. Для них можно сказать, что они так широко проповедовали, поскольку благодаря их милости даршину, многие изменили свое сердце. И даже Раси Канада Прабу с Прабу говорили. И вот, чем он сказал своему правнуку. Это вот он дал посвящение кому-то. Смотрите, насколько он уверен в нем. Что, даже... что кому-то правнуку внуку или правнуку он был уверен, что они обрели эту силу. и вот. Таким образом, там место очень важно. но Оно полно храмов, но все же Гаудиматха там не было. И в итоге Шилашанда Гусэма получил кусок земли, где он мог бы основать Гаудиматху, Гаудимиссию. Ну, в общем, земли не было, потому земля появилась, но не там, где надо. место было, но слишком дорого. И таким образом пришел какой-то землевладелец Шанти Махаджа говорит, что я могу тебе дать э, бесплатно тебе землю там, где надо, но надо будет в суде с свидетелем выступить, ложным свидетелем в его защиту. Ну, Шанта Мария спросил, что надо, то сказал, что соврать надо будет э, в суде. Тот сказал, не могу уже говорить. Но тогда я земли не могу тебе дать. То сказал, ну и ну, не надо врать, я не буду из-за этого. И вот в общем, потом как-то. В общем, как-то они купили землю, и он был с аристократической семьи. Поэтому такие низкие э, привычки, у него не, не было у них таких низких качеств, как врать и прочее. И вот в итоге Шилабахтидайта, Мадхагасе Махараша, он тоже проповедовал там. Они он основал храм в Калькуте, в Майпуде и в прочих местах. И вот Джаджа Гаса Махарадж был старше среди них, и они на его имя оформили все. Хотя они вместе все делали, но решили, поскольку Джаджа Гуса Махач был. Старшие решили на его имя все оформить. И вот они проповедовали там. И в итоге что случилось? Кешаримат был построен и во время установки божеств. Силл Бахти Кумун Шанта Госсе Махарашан позвал yeah. царя Арисы Пури. Вот это потомок царя <потумок> Портабаруды по чем контролируем все служение джаганатху происходит. И после этого, Бхакти Магиан Бхарти Махарадж, он его попросили. Ну, что царь его имеет какие-то дружеские отношения с царем чтобы его пригласили ну, братьмаш что время по был вот его попросили царя пригласить и царь сказал, что не могу, потому что уже занят где-то в это время. Нужно в другое место ехать. И тогда Бхатима Харач сказал, что все возможно по желанию Джаганадха. «Вы можете...» ну, В общем, со своего, со, со своего ответа можете «не, не, не, не нету и нету» <laughs> братья и приезжайте. В итоге потом обнаружили, что это место рядом, ну, где царь должен быть, быть в то время. «Ты там совсем рядом, и в итоге решил заехать». И вот таким образом по милости Джаганадха. Вот царя Диви Симха звали. И вот также он написал письмо в честь столетия Пури Давгасемахарза. И по милости царя храм был открыт. И еще он хотел открыть их храм в Пуре. около Сваргадвара. там матч Господь Махараза, вот, напротив. рядом с -ma, -ma. В общем, там рядом с Читак в, в Гога в общем, на том пятачке все находится. Там достаточно маленький храм. В то время денег не так много было, но, все... но сейчас еще хуже земля очень дорогая. Что... В общем, сейчас еще, еще дороже стало в разы десятки раз. Но там какое-то здание было небольшое, дна Матхана не подходила, но Шанта Махарадж попросил Барати Махараджа, чтобы тот помог и сделал. Он, например, составил план. Тот сказал, хорошо, по вашему указанию сделаю, но будьте уверены, Поскольку у вас земля очень маленькая, там еще за старое здание, могу что-то особенное нарисовать. Тут, в общем, дал добро. Бхарати Магаш написал проект, нарисовал. Я вот был, был там очень чудесно, столь, на столь маленькой площади все уместилось. И храмы, и туласи, и наш и, и, и, и, и помещения для сывоков, и кухня, и, и санузел, и, и комнат mm. достаточно много. Ну, как so, для, для такого места много. <laughs> и вот, в общем, это было успешно, было все сделано с помощью нашего Бархати Махараджа. И вот тем временем, по милости, силы Чилой да это Маду Гасамахараджа, сейчас мы успешны в том, чтобы мы, мы можем совершать кирта на месте явления. И вот благодаря ему также его помощи мы. Вот это он тоже участвовал в а, а, а, ну, в обретении места явления Шила Прахопады, Бхакти Сидданта Сарасвати. Иначе почему Шриламадху Гусей Махарадж никто иной? Почему только Шриламадху Гусей Махараджа смог обрести это место? когда произошло пожелание Шила Прахупады Бхакти Сидданта Сарасвати. И вот еще он был успешен, и в то время по желанию силы Бог и по наставлению силы Бога, да, это Мадоегосемахарза, и, и вот они начали рисовать план. 3. было там 3-4 активных преданных а, ну, чтобы жить там поскольку ну, надо было следить за зачем за всем и, и вот в Пури надо было жить, смотреть за всем, но жить там негде было, и не решили ну, повозиться жить в Матхе Шанта Гуссвай Махараза. Шанта -махараз был очень счастлив, он радовался и говорил, что вы все служите месту явления. Шили Пабхупады, я не мог служить Шили Пабхупаде, поэтому это моя обязанность служить вам. Как, конечно же, живите, сколько нужно это ваш храм. Смотрите, насколько великого его сердце. Его вот четыре предных там жило в течение пары, двух лет, пока это все строилось. И вот Бхакти Шила Бхактикуму Шантагуса Макхараджа был очень счастлив, что он не мог это совершить делать, но хотя бы может служить тем, кто служит на место явления или Прабхусила Прабхупады. И во время Радхаятра наш Баратья Махарадж попросил Шанту Махараджа... О, Махарадж. А Радхаятра скоро приходит, все ваши ученики и прочие могут прийти сюда. Здесь места достаточно мало, но можно ли нам жить в Дармасале какое-то время во время Радхаятры? И потом Радхаятра закончится, когда мы вернемся, Шанта Мара спросил, почему? Зачем вы хотите уйти с моего храма? Ну, во время Отхаятра много преданных приезжает ваших. Ну и что? Как я могу позволить вам уйти с моего матка в то время, как вы служите из Шерепахопады? Может, много людей приедет, но мы как-то можем подвинуться, потесниться. Как я могу потерпеть, что вы уйдете на это время? И вот его сердце было очень велико, и можно вспомнить, когда Махарад был в малом возрасте и силы Прабхупад сказал, чтобы Радараман написал статью, мы опубликуем ее в Горде. Радхараман был молод, еще ему лет 16 было. И он написал статью о Гуртатве и отправил Илье. И послали на редактирование, Это люди, эти преданные были возмущены, что он изменил с модели, что он сделал. И такой наглый, что изменил слуху тут вот написано Гу... «Кришна не в этой слухе, он написал «Гуру не тядаст". Но сказал, что это тоже правильно, мы не оставьте, как есть Раддараман Роман прав «Гуру не тядаст". это правильный оседант, И нет в этом проблем. И Шилы был очень... Счастлив и, смотрите, радаром очень мал, но сего седанта она очень великолепна. И вот в во, во слованном запасе Шанта Махараджа и Хагри в не было. Слова нет. И невозможно тоже не было. Да, да, и сделаем. все было возможно для них. И поэтому они достигли успеха. И вот Шанта Госсе Махарадж прямо, он сказал мне однажды, я был в его матче, матче в Ментоне, ну, Я периодически ездил к нему на Даршин, какие-то предные просили меня отвезти или для вот, исп, исправления каких-то статей, которые прислали для публикации. И вот Махарадж однажды сказал Сказал мне, что, что вот однажды сила Пхупа отдал мне наставление, что сегодня наш Радагаман Рамачаря будет говорить Харикатху в Натхмадея. И вот... Всех собрали, чтобы слушать, и Радхархаман начал говорить. И Счила Прохопат сидел один на балконе и тоже слушал. И вот после того, как Харикатха Закончилось, Сила Прахупад сказал, что так хорошо сказал. Шанта если я мог бы. Махара сказ... сказ... ну, сказал, ну, что если бы я знал, что Сила Прахупад лучше то, что говорю я. Он имел в душу не мог бы говорить. И <coughs> то, как мы говорим Харикатху, это не зависит от нашего образования, а зависит от Гуру Крипа, от милости Шри Гуру. Я могу рассказать про себя. Вот однажды было собрание, большое собрание в нашем матхе. И вот какие-то братья мои. Те жители которые, ну, по сути, были политиками, и вот я, когда меня попросили говорить Харикатку, они были старе меня, и вот они пришли специально, все собрались, сели, чтобы меня нервировать. И вот когда они поняли, что меня этим нельзя не нервировать, то они ушли. И вот Шанта Гуси Макарадж, он был очень умен, и это разуменная эта разумность, она приходит благодаря Гуру Крипе. Uh, no. uh, 90, uh, 96 Каждый день на День Явления Пури Гусая приглашали Шаттого Гусая И вот на День Его Явления тоже и приглашали всех в его храм. И вот однажды что случилось. Было большое, большое собрание. Один профессор с какого-то знаменитого колледжа был приглашен. И вот ему дали слово. И он начал говорить всякую ересь моей войдонности, никто не ожидал. Шанта Махараш был опечален, нельзя было как-то проучить сразу. Поэтому, когда он закончил говорить, Шанта Махараш начал говорить, И вот он спросил, профессора да, профессор, вы уверены, что вы Брама? Да, я Брама, я полностью уверен. И вот Сатма взял палку, замахнулся на него. Хотел, хотел ударить, а тот сразу испугался. Отклонился, попытался как-то убежать, а тот сказал, вы, вы только что говорили, что вы Брама, Брама. Он нервикарный, неизменен, вечен. А вы тут куда собрались убегать? Надо отвечать за свои слова. Если вы сказали, что он нервикарный, то вы должны ответить за это. И то все начали смеяться. И таким образом, такой юмор Махараза был очень прекрасен. Если кто-то может час или два что-то рассказывать, Махарадж все его аргументы мог разбить так, одним ударом полков. Так, ну, буквально такими острыми словами. <клес> и вот, вот Махарадж говорил Харикадху обычно по Экадышу и по Двадышу. И много преданных приходило. Местные жители детей иногда приводили, бабушки в частности, и сидели, слушали, и дети плакали. Во время лекции, если дети плакали, орали, то Шанта Махарас просил их выйти и остаться тех, кто может искренне и с нетерпимым вниманием слушать. А те, кто как бы внимания должное, не уделяют, думают, что это что-то не обязательное, неважное, то просили их уйти. И вот однажды один мальчик пришел с бабушкой на Харикатху. Шантамахараш говорил Харикатху. И после этого сказал, что завтра Кадыша нужно поститься. Пусть очень хорошо выкадуше, поскольку на соответствии с шастрами нужно. Поститься в этот день Кадыша. Нужно совершать юртан, слушать харикатху, если хотите что-то есть, то можно фрукты и корень есть. И вот этот мальчик, он пошел, на... повернулись домой на следующий день тоже же Харикатха была, и вот он в школу собрался идти. А эти мама с бабушкой приготовили чапати, мы положили в его коробку для еды рису, положили, сказали, что ешь, ешь и пойдешь в школу. А тот сказал, как так мы что, ковчера в были, слышали, что вы как, рис чапати не едят, а вот тут не чапати рис, принесли что это? И бабушка разозлилась, сказала, глупец, то, что они говорят, матхи, мат, это матхи надо оставить, а когда мы домой пришли или там вышли из матха, <смех> можно все, все, все забыть. Вот на бенгале пословица матхи Катха-Мадхи, гора, катха гора, потому что в что была это в а дома это дома. И вот <смех> так бабушка ответила. И вот такие, ну, некоторые люди, которые внешне слу слушают не харикатху, иногда ли лицемерно так ведут себя, вый выйдя за пределы Мадха. И вот как когда какие-то проблемы возникали в моей жизни, я шел к Силишанти, к своим Махараджам, с Махаража за решением. И вот в нашем матче, когда было сто столетие явления Губодева и вот публиковали несколько журналов к этому, случаю на пяти языках, сколько там три. Вот три языка я знал, остальное еще кто-то делал, но я был главным этим редактором всего этого. И вот некоторые более старые преданные, они ругали меня, что ты ничего не знаешь, не надо вот то, что мы тут написали, не надо ничего удалять. Меня назначили редактором, а более старшие предупреждали, чтобы не смело ничего удалять из их писанина. Ну, я как бы обещал, чтобы, чтобы они успокоились. Но когда я прочел то, что они написали, там было столько ошибок, столько неправильные седанта, один, 1941. даже два пандита. Свириндава -с -с написали, как дети. Было вообще все неправильно, <реклама> то, что они писали. Mm. Думаю, даже с... дети из с... седьмого класса лучше пишут, чем они. Но когда я им это сказал, они были крайне недовольны. В общем, я переписал это все, они еще более недовольны. Потом какой-то старший махарас был. Еще кто-то с Риндавана а то, что-то написали там. что ну, делать? Они были слишком старши. И поэтому я пошел к Шели Махараджу и сказал, что я вот принесли мне вот, что-то вот написали для публикации. Я как бы вам прочитаю, вы скажите, что правильно, а что нет. И, <мэй> и вот я прочел одну версию, а потом испислил, испислил, и исп... и макар, исп... Иис... ну, Шанта Махарас все подтвердил, что все неправильно, надо все исправить. И вот я как бы исправил от его имени, и когда я это все уже было финального и печати было подготовлено, и там заметку сделал, что сила Санта-Госе Махараджи все исправлено. И когда меня ругали, то что я там все переписал, то сказал, что это не я, это Шанта-Махараджи сделал. То есть как бы Махараджи Махараджи все исправил, писал, а Шанта-Махараджи все одобрял, все эти исправленные версии. И уже против Шанты Махараджа им сказать было нечего. И таким образом вот Шанта Махарадж мне всегда помогал. У меня есть письмо от него. Он написал мне его. Вот его, в день его ухода в журнале, посвященном его уходу, напечатали это письмо. Но в то время я, я вынужден был уехать во Вриндаван, точнее, на Сурикунду, и жить там. И там э, один переднурочник Шанта Госвей Махараджа был там, где я написал письмо. Ему рассказала о моей плачевной ситуации, что никто не позволяет мне совершать служение всеми. Занимается политикой, я написал это им, отдал через его ученика. И Махараши в ответ написал письмо, I mean, такое предсказание, это было около 20, 20 лет, лет назад, 20 и все, что он сказал мне 20, 20, лет, назад, 20 лет назад, может даже раньше, 2002, как раз в 20, 2002 году это было. И в этом и все предсказания, описанные в его письме, это все исполнилось. И вот он написал мне всем сердцем, если ты хочешь совершать Харибаджан, то Бхагаван благословит тебя. Ты должен совершать Сампрадаю Севу гордивочного сампадай, Я. сампадай возможен только для великого Ачарья, но Сыр Шанта Гусамара сказал, что это твоя ответственность совершать служение для сампадай. и все, что он предсказал, это все с точностью сбылось в моей жизни, и это чудесно. И действительно, Бхагаван дал мне служение такое, и вот мне многие дают обязанность написать какие-то протестные эти, статьи, ко меня никто не, не может и не осмеливаться всех написать. И в этом была его милость. Он очень прямо, очень искренен, очень прямо лениен, и никто не мог одурачить его. Однажды один, бесстыжий Брамачари с Южной Калькуты. И вот он пришел однажды к Шанте Махараджу. Вот я пришел, да, зачем? Ну, вот саньясу хочу от вас получить. Хотя это было совсем бесхарактерно, бесты. Шантамая сказала, Надо... знаю я тебя. ты Убей меня сначала, потом саньясу, да. И тот э, ушел. И многие приходили э, э, э, э, просили на пару дней остаться в Матхе. Э, э, Махарадж говорит, хорошо, но вечером вам надо будет говорить о Нитина Дататве, и все люди у них сразу появились, появлялись какие-то срочные, неотложные дела в других местах, они сразу же куда-то уезжали. И вот те. А и лицемерные люди не могли, не могли приходить к нему, они не могли находиться там. Я видел. Махарадж мог видеть насквозь всех. Однажды. Сагар Махарадж. Он наш брат Боги. Он множество служений делал, он из Удала. И вот он говорил, что никто не хочет жить в храме, и все куда-то пытаются наслаждаться жизнью. Шанта Махараш сказал, кто, кто сказал, что никакие бамачаи не хотят жить. Насмотрем, может дать им денег, и женщины и все будут. Жить, жить в храме. И он засмеялся. Вкусно, если каждому брамачаре представить какую-то женщину и дать денег, то желающих в храме жить будет столько, что всех не разместить. И вот по милости come. я смог что-то сделать. Вот, что сделать, я очень благодарен ему. И вот наш наши Гурвага, если буду обсуждать их слова, это очень будет хорошо. У всех у них разные качества. Какие-то у какие-то второго, третьего, и все они совершают служение так вот мама эти